Добрый вечер. Интересный вопрос, но я в нем не спец. Архитектура, может ли она быть мистичной? Если архитектурная магия? Может ли архитектура скачивать энергию или, напротив, накапливать? Слышала такое мнение, что в стиле античности колонны, что они накапливали эфир, что сейчас современные постройки, может быть, делают обратный эффект. А как бы там ни было, мы говорим про энергии, которые мы не можем достоверно проверить их существование. Это все равно, что верить в ауру и чакры, или, может быть, в еще более тонкие энергии. Потому сегодня у нас чисто сказка. Все сказанное в этом видео философия автора» Мысли, не имеющие отношения к реальности, автор ничего не утверждает, ни к чему не призывает и никого не оскорбляет. Мы просто фантазируем на тему волшебных невидимых энергий. Я сейчас заверну в другую тему немножко. Она, может быть, косвенно соотносится к вопросу, если чего-то не видишь, а можно ли какими-то еще признаками заметить, что что-то еще есть. Итак, э, существует ли числовая магия? Магия как таковая работает ли она? И вот я хочу в таком ключе рассмотреть. Мы тоже видим эти странные постановки, там камни под сеткой, э, вот эти все статуи, шары, пирамиды. Первая реакция – это странно. Тебе странно, вторая реакция, смешно. Я бы к тем находкам еще бы добавила карусель. Модерны, работают ли они, и на них тратят деньги? Вот сейчас я хочу плавно перейти в тему, которая, ну, вроде бы не сюда, но существует ли магия, которая работает? Пенни Брэдли, назовем ее фантазеркой, назовем ее фантазеркой. Дело в том, что в математике есть такая штука, как доказательство от противного. То есть не можешь доказать напрямую, параллельно или равны, неравны, предположи наоборот. Поэтому про источники такого плана я смело говорю как про источники идей. Это фантасты, это источники идей, где искать. Можно ли вот так путешествовать во времени, размножить человека на много раз и прочие вопросы. Мы говорим про источники идей, и мы найдем, может ли это быть в теории. Ну так вот, она говорит, что с ней на связь выходили существа, которые ее защищают, похожие то ли на волков, то ли на собак. Мы помним, в египетской мифологии есть «Анубис», и боги, похожие на Анубиса, с внешним видом, как у него. У них разные имена и история. И они сказали, что магия денег на Земле должна закончиться. И вот сейчас такой вопрос. Что? Магия? Магия? Какая магия? Жили-были такие вот... Государство как СССР, но СССР был полностью атеистическим. Полностью вообще в это не верили. Дальше сейчас мы живем в век науки. Мы лишь осторожно предполагаем, допускаем, что могут быть пришельцы. И вдруг пришельцы, выходя на связь, говорят нам про магию. Дальше смотрите однокоренные слова. Магия, маг, магистр. Могущественный от слова «мочь», «магистраль» и «магнит», «магнетизм». Песня. Вычислить путь звезды и развести сады, и укротить тайфун. Все может магия, магия денег магия и сейчас мой случай мой случай где я недавно столкнулась с тем что похоже на магию числовую магию Был недавно ролик где я показала что рифмованные даты какие-то тревожные на события но по одной дате у меня нет комментария 2002 год объясните как вот тут же тут же пару дней объясните как. Мне дают этого блогера, с него я выхожу на другие каналы. Оказывается, в 2002 году, это то роковое время, когда евро пересекло паритет с долларом, и это предварило события 2022 года. Оказывается, вы спросите, неужели это причина? Но ну, я отвечаю, кто предугадывает, тот и прав. Как писал Роберт Темпл, гипотеза, которая предугадывает, становится рабочей. Остальные не стоят времени на них потраченного. Да, это причина, это причина, но об этой причине некоторые пришельцы можно не верить. Говорят, как о магии. Ох, сейчас было сложно то, что я произнесла, и я сейчас все придумала. Не относитесь серьезно. Но сейчас была она числовая магия, так назовем. Я подумала про число, которое вроде бы не вписывалось в основной ряд. И тут же мне пришел ответ. Объясните, как, кто, почему. Мы живем в физике, которую не знаем до конца, но часть этой физики мы не можем проверить инструментально. Мы не можем своими руками проверить, но что-то вот работает. Так происходит далеко не со всеми числами, и какие-то вопросы у меня давно сидят и, и не колятся. Крепкие орешки, некоторые вопросы. Не всегда так можно настроиться, и бабах тебе ответ. Но вот текущая магия числовая, подумала и ответ. Человек, когда стоит по пояс в воде или по колено, он не ощущает ее сопротивления Он думает, что вода такая простая, и он сейчас переместится, как привык. И лишь когда он побежит, он увидит, что опаньки, нет, что он не может это преодолеть так просто. Сказанное сейчас было сложно, да, но информация донесенная была критичной, это действительно причина происходящего, вот здесь ответа. И чем более запутанно она будет донесена, тем безопаснее для автора. Так что работает ли архитектурная магия, я склонна думать то, к чему подвожу. Комментарии, лайк и до новых встреч.